Расскажу вам о пяти секретах нумерологии, которые полезно знать. Во-первых, с помощью нумерологии можно улучшить свое финансовое положение. Да-да, исходя из вашей даты рождения можно подобрать оптимальную профессию, оптимальную сферу реализации, научиться правильно обращаться с деньгами, исходя из тех кодов, которые вы рассчитаете на основе своей даты рождения. Это первый секрет. Второй секрет, с помощью нумерологии можно улучшить свои отношения. Потому что можно легко рассчитать совместимость с другим человеком и понять, на каком языке я с ним говорить, как доносить ему свои чувства и вообще подходите вы друг к другу или нет. Это помогает нам да? не тратить время зря наши дорогие, драгоценные годы и выбрать действительно подходящего партнера. Третий секрет. Вы знаете, что с помощью нумерологии можно узнать свое будущее, рассчитать жизненные периоды и сориентироваться в том, что ждет меня ближайшие 10 лет, 5, следующий год, на чем фокусироваться, куда направлять внимание. Четвертый секрет. Вы знаете, что с помощью нумерологии можно улучшить свое здоровье. Это то, чем я вот усиленно занимаюсь последние полгода и вижу реальные хорошие результаты у себя и своих учеников. Можно, Я много рассказывала о нумерологии здоровья, можете почитать посты. И да, действительно, исходя из своей даты рождения, можно подобрать оптимальное питание, оптимальную физическую нагрузку, дыхательные упражнения, что-то, чего вообще делать нельзя, тоже Поберечь себя в этом плане и не делать. Ну, и пятый секрет – это, конечно же, предназначение. Это, наверное, самое важное. С помощью нумерологии вы можете узнать, куда двигаться, для чего вы родились, в чем ваша задача на уровне личности, на уровне вашего пола, в профессиональном плане и, конечно же, в духовном. В чем предназначение, для чего вы пришли. Именно с помощью нумерологии вы можете об этом узнать. Вот такие пять секретов нумерологии, которые лично меня убеждают в том, что этот инструмент нужно изучить, хотя бы базово для себя, ну или разобраться в нем глубоко, профессионально изучать и с помощью этого инструмента менять свою жизнь к лучшему. Это абсолютно возможно. Вот так, дорогие друзья!